Привет, граждане охотники! Вы на канале Вятка Хантер Раннее утро, я на охотничьем путике Сегодня с другом проверяем большой путик Прошел, проверил два капкана Следы куницы есть, проходит рядом, не идет капкан Не знаю, с чем это связано Сегодня идет небольшой снежок, погодка минус 9 Доедем, значит все, в клонах у нас проверить капканы Ходим поставить капканы на волка. На.. Ну, лось прошел. Не так давно до снегопада. Хотим поставить капканы на волка 4 штуки. На месте на лося на кишках и на шкуре. И затем поедем до своего зимовья. Поработаем там немножко на напилить дров на весну. В общем, такие мелкие хозяйственные на работу снег сбросать с крыши. Смотрите, не переключайтесь, Одно, что не все равно должно попасть. Давайте Так, ребят, поставили капканы на волка Здесь вот место есть э, шкура, лося и башка И вот рядышком поставили капкан, сейчас идет снежок, завалит Поставили рядом капкан, накидали собачьего говна вокруг Нету большого опыта установки капканов на волка, поэтому поставили вот так Волки здесь подходили, мы испугнули их в прошлую проверку капканов Здесь все было убегано, но даже следы остались, все волками схожи Норки тут тоже злорадствуют, тропы у них были набиты И там он еще поставили, там он где Олег, там кости лежат наверху Тут они у нас и рысь ходила, там поставили тоже капканчик там по кости на лабазе наверху лежат мосталги. Если есть, смотрят меня опытные волчатники, подсказывайте, как ставить капканы на волка. Мы ничего, ничего умнее не придумали, как сделать вот так. Сейчас идет снег, все завалит. Как-то так. Сейчас поедем еще на одно место, где мы стреляли. а здесь последняя бригада стреляла. Поедем еще на одно место, там поставим на, свой, на своей шкуре, на своих там, на, на кишках, в общем, поставим тоже два капкана. Здесь поставили капканы четверка, там у меня будут два кованых капкана пятерка. Капканы мощные, с двумя пружинами. Привязали, э, срубили дерево, такой потовск длинный, чтобы зверь э, во время попадания, первый рывок у него очень сильный, чтобы не сама... Не сломал лапы, чтобы дернулся вместе с бревном. Как-то вот так. Ладно, едем дальше. Так, ребят, по ходу проверки капканов мы сегодня сейчас с Олегом совмещаем, так сказать, приятно с полезным. Раскидываем вакцину, вот такую, против бешенства. Саня Игорь тут у нас коробку в охот-обществе притащил, их, раскидываем. Бешеные лисы и еноты нам не нужны. Так что сейчас перекрутчик у нас небольшой, попьем чайку. И двинемся дальше. Не переключайтесь. Так, ребят. Ставим кавканчик на волка. Номер пятый. Здесь его поставил, завалил снежком. Привяжу к этому сюда деревяшки. Деревяшку закопаю. Тут у нас подвешена шкура. Очень хорошо здесь пахнет. Там Олег на кишках стоит. Только... Кишки подрасклеваны, конечно Немножко. Тут вот место. Казни лося, лося. А вот капкан стоять. Че, капюшон Должен кому-то. Злостный поделит мячик. Ладно, сейчас пойдем на избушку. Не переключайтесь. Так, ребят, пришли к своей избушке. Снимаем тебя. Пришли, говорю, к избушке. Сразу же, без перекуров, сваливаем с крыши снег. Я сейчас иду пилить дрова. Пока на технике приехали. Надо на весну дровишек подпилить. Взяли с собой пилу. Сейчас подпилю дров немного. Потом уже бот. Перекур и перекус. И двинемся сегодня обратно. Такие вот дела. Проверены капканы. Куниц нет. Проходы куниц от капканов в 20 метров в трех местах. Но зверь не попался. Такие вот дела. Ладно, поработаем немного. Так, ребята, проехали мы по буграм вот по таким. Здесь немножко побуксовали. Опыта езды на снегоходе у меня еще мало. Поэтому на... надо было раскачивать его. Прошел бы нормально. Здесь немножко побуксовали, сдали назад. И выехали. Такие вот дела. Новогодние каникулы у меня заканчиваются. Завтра еду в Киров. Сегодня день прошел без результата. Ну, как сказать, сегодня позанимались хозяйственными делами на избушке. В общем, вот так. Погода сегодня отличная. Ладно, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был охотник Серега и охотник Олег. Который скрывает свое лицо. Ладно, давайте, вы были на канале Вятка Хантер. Всем удачи, всем пока. Кажи!